Всем всем привет, ребят! С вами Дим. И сегодня я покажу, как пройти пятую ночь. Крипит. В общем-то, это не официальный чит-код. Поэтому это будет нечестно. Пятую ночь я уже не могу пройти почему-то. Что-то я забыл, как ее проходить надо. Вот. Но сейчас покажу способ который работает. Но если создатель этой игры смотрит мое видео, пускай этот баг останется как пасхалка для тех, кто уже устал проходить пятую ночь. В общем-то, это было бы удобно для тех, кто уже не может. И хочет побыстрее добраться к экстра. Чтобы если он боится скачать какие-то сохранения. В общем-то, что нам нужно сделать? Первое, что нам нужно сделать, это... Скачать программу Bandicam? Что значит Bandicam? Вы знаете, то что это программа для записи экрана. Но зачем же мне этот бандикам, если у меня есть уже, уже есть ОБС? Значит, что вообще происходит здесь? Вы эту программу скачиваете. Это просто такой чит-код, который реально может помочь. Вы скачиваете, устанавливаете с официального сайта. И запускаете. Дальше переходите во вкладку гейминг. То есть третий пункт. вот вот этот вот. Нажимайте сюда и заходите в FPS. Клавиша ограничения. Вы ставите свою и ограничить, ставите галочку до единицы. Потом снимайте. Вот. А, ну также уберите галочку только для записи. Только только при записи. Это тоже надо. Вот. Теперь что мы делаем? Мы заходим в Creepy Запускаем. Ой. О нет! Блин! В общем-то, пятую ночь я уже прошел. Осталась только шестая. Нажимаем продолжить и сразу же нажимаем клавишу ограничения. У меня это семерка. У нас один FPS. А теперь мы нажимаем просто пробел, чтобы открывать планшет. Просто нажимайте. Нажимайте, нажимайте. 101%, 102%, 104%, 106% наверное сейчас будет, 107%, 109%, 112%, 116% и 120%, все, можете убирать, теперь мы... Вот так вот закрываемся. И просто вот так и вот проходим ночь. Нам сейчас лучше пофармить, нам лучше сейчас пофармить наши проценты. Что сейчас опасно, это так как здесь golden Фредди может появиться, хоть здесь, хоть здесь, он может везде угодно появляться, он может вот тут появиться, он здесь, он вот в любом месте может появиться. Самое безопасное положение это вот это, когда его ноги появятся возле меня, прям, поэтому надо здесь стоять. Я вот что заметил, здесь камеры также ломаются. Ну, именно камеры и их качество. добавляя сейчас 4%. Нам нужно фармить. И, это... и так это надо делать на протяжении всей ночи. Мы просто за Фокси не смотрели его, поэтому да, нас с Фредди все-таки настиг. 11 1 11 11 у нас знаете как будто 13 генераторов стоит который один из них немного разряжен точнее 14 опять, всё, опять становится все черно-белым у меня уже 18 генераторов которые один уже из них и уже 19 генераторов, которые из них 24 31. 5. 40. 3, 3 часа. 3 часа. Нам, ток, нам так нужно делать обязательно. Иначе, если мы остановимся... Всё, нам капец. Мы настолько много проверяем Фокси, что я его уже, наверное, задолбал. Ой-ой-ой. Смотрите, ребят, что происходит с моими глазами. Ух ты, Блин, нифига себе, Фокси уже. По-моему, Фокси, кстати, на максималку стоит. 1854, 1862, 66, 67, 77, 75, 79, 83, 87, 80, 91, 95, 93, 903. 1911, 1915, 1919, 19, 1923, 1931, 1935, 1939, 1943, 1952. Так, так, так, нам надо обязательно так делать. Кто-то сломал мою камеру. Так. Ух, сколько, сколько он потратил? Нам надо очень-очень-очень надо хорошо. Кстати, после этого момента, после того, как... В общем-то, почему у меня была шестая ночь, потому что я э, этот способ использовал без записи. Как-то вот так вот у меня получилось. Я просто не думал, что у меня реально получится, но получилось. Хочу сказать, что на шестую ночь это не работает, опять же. Надо шестую ночь проходить самому. Как-то так. Шестая ночь сложная, очень-очень сложная, поэтому используйте для этой пятой ночи, а шестую, шестую можете и пропустить, но не забывайте, что в игре есть меню экстра после шестой ночи, которая дает вам возможности создать свою по сложности ночь поиграть за аниматроник там есть и скрытые аниматроники, которые вы должны самостоятельно открыть а, ну и как то так а, в общем то пробуйте проходить и это должно у вас получиться так что не забывайте, что это работает только первой, второй, третий, четвертый и пятая ночи. Шестое не работает. Там Фредди очень сильно много энергии снимает. Как-то так. Поэтому, Поэтому, ребята, вам нужно сначала, мне так кажется, выжить до одного часа в шестой ночи, а потом уже использовать этот лаг, Как-то так. В общем-то, всем пока.